ребята всем привет с вами Димас оператор Антон и сегодня мы будем для вас готовить мясную сборную соленку. погодка сегодня хорошая я надеюсь нам повезет мы успеем все приготовить вот сегодня мы будем использовать естественно мясо потому что соленка мясная это свинина у нас на косточке. Вот, мы чуть заранее порезали здесь. Вот, это будем варить. На этом будет как бульон у нас. Это основа. Вот, также будем использовать разные копчености. Сосиски, сардельки, бекон. Как бы сардельки разные. Также будет использоваться у нас карбонат. Варено-копченый. Естественно соленые огурцы. Куда без них. Томатная паста. Здесь у нас рассол, немножко лимона для кислинки И, естественно, один из самых тоже главных ингредиентов в солянке Это репчатый лук Его возьмем побольше вот. И оливки у нас как бы, тоже интересный ингредиент Нет каперсов, но вот есть оливки Они тоже дадут свой интересный вкус и аромат нашей солянки так что не будем медлить и приступим к нашей нарезке начнем с лука уже даже осы посмотрите пчелы прилетели лимоны свежие лимоны что значит весна все просыпается прямо на глазах уже птички петь начинают сегодня прошел небольшой дождь ну как небольшой у нас как всегда он обходит нашу местность Именно нашу деревню стороной Какая-то какая аномалия у нас здесь есть Вот, ну я думаю достаточно, вот мы нарезали почти ведро у нас Приступим к нарезке мяса Начнем с карбоната нашего Ну, возьмем половину, я думаю Чем больше, чем вкуснее и где-то пол сантиметра. Смотрите, с косточкой, с жилками. Отлично. М -м, хороший запах. Тоже местная рязанская мясофабрика, мясокомбинат. Как бы хорошо, что не все продукты везут с Москвы и тому подобное. Кто-то есть еще в Рязанской губернии свое, свои производства. Вот, и будем нарезать, наверное, вот так. Брусочками. Все, грудиночку нарезали, сразу бекон нарежем. вот бекон нарезали вот приступаем к нашим копченым колбаскам как мы прочитали они называются интересное название кабаносы возможно здесь есть кабан кто знает сейчас как раз сезон охоты только непонятно он есть или его нету в связи с всем известными обстоятельствами с карантином возможно его отменили не используем сегодня ни курятину и нет говядины с бараниной у нас свинина в основном ну где-то может быть а ну шпикачки хотя вот шпикачки они говяжьи вот и остались сосиски, сосиски обычные молочные ну тоже режем вдоль как бы не будем ничего придумать все уже до нас придумано для как говорят для вкусного, для вкусного приготовления еды обязательно нужно хорошее настроение вот но проработав какое-то количество времени в общепите, я понял что ну, настроение не главное. Главное, что здесь душе. Когда ты готовишь с душой, даже если у тебя настроение, э, скажем, мягко, не очень сегодня не удалось. Как говорится, встал не с той ноги, допустим. Это не показатель. показатель, э, то, что ты готовишь. Еду с душой, это самое главное. Ну вот сосисочки мы тоже нарезали и нарезаем огурчики. Вот если довольно-таки крупные, мы нарезаем на 4 части и дольками режем. Опять же, чтобы было у нас все ингредиенты были похожи, как бы и по форме и будем стараться по нашим размерам. Ну вот огурцы тоже нарезали. Добавили укроп и рассол. Вот, осталось у нас э, нарезать только оливки маслины. Вот, ну их вообще можно произвольно нарезать. пополам даже, вдоль. Они и так мелкие. А маслины с косточкой, так что мы просто, просто раздаем. И как бы все, впоследствии вытаскиваем их. Даже резать не надо удаляем косточка так что все готово переходим к обжарке лука и копченостей к нашему мангалу и казану ну что перешли мы к нашему мангалу казан уже прогрелся может быть вы видите как от него идет уже небольшой дым вот наливаем наше масло растительное естественно используем Вот, я думаю, начнем жарить. Да, если можно. Спасибо большое. Вот, начнем обжарки с лука. Как бы выкидываем, ну, достаточно смело. А, ну вот, у нас лук обжарился. И мы добавляем томатную пасту. Где-то 3 столовые ложки. И обжариваем вот снимаем все вытаскиваем с нашего мангала можно все обжарить вместе копчености вот но мы решили так не делать добавляем наши копчености Смотрите, как шикарно у нас обжаривается наша, наша нарезка. И... Интересные вот эти кабаносы, сосиски оказались. И они прям супер копченые. обжаривая все по отдельности, лук, копчености, вы ускоряете процессом. Ну как бы кажется, с одной стороны, что это все долго. Вы обжариваете лук, вы обжариваете копчености. А если вы все обжарили бы вместе, у нас получилась бы не обжарка, а вы пассировали и как бы варили бы это все. А здесь вы именно обжариваете и как бы даете вот этот запах и вытапливаете лишний жир который в итоге потом в суп попадет и раскрываете вкус полноценной копчености как бы, что нам это нужно в данной ситуации чего мы пытаемся добиться ну, вот у нас почти готово еще буквально несколько минут так что добавим кориандр вот, небольшой гвоздь кориандра мы немножко разомнем. Я думаю, нам он точно не испортит суп, а только придаст интересную изюминку. но опять же, это на любителей, кому как нравится. Многим кориандра вообще не нравится из-за того, что не нравится кинза, но это две большие разницы: свежая кинза и семена кориандра. Ну, это реально небо и земля вот также добавим сразу в наши копчености маслины оливки и один чили будем резать потому что он будет острый а так он отдаст немножко своей пикантности ну прям вот полминуточки и все готово будет мы будем снимать Нужно переходить, обжарить свинины и будем варить бульон. Горячо, аккуратно. И сразу прямо обжариваем, спасибо, нашу свинину. И так все Обжариваем до, так, до золотистого цвета чтобы Главное для бульона, чтобы нам колернулось все это И уже будем заливать водой варить Ну вот наше мясо хорошо свинина обжарилась колернулось, сейчас будем добавлять воду я вам напоминаю у нас из нашего источника природного святого так что будет очень вкусно заверяю вас Валяем литра 3-4 кидаем дрова ждем пока закипит Вот, постоянно снимаем пенку соль не надо добавлять ну, можно в процессе немножко добавить но опять же заметьте что не будем добавлять скорее всего потому что у нас все соленые все копчености добавим точно в конце все. все накрываем крышкой и ждем примерно около часа увидимся ну что ребята вот прошло у нас полчаса у нас все кипит мы постоянно снимали пенку вот опять же добавили чуть-чуть воды вот так как вода выкипает Вот полчаса прошло примерно у нас и где-то еще варится в районе этого примерно так что уже добавляем наши огурцы вот сюда порезал лимон снял цедру предварительно и чеснок Четыре зубчика раздавил вот добавляем и все примерно это где-то полчаса, еще поварится как раз огурцы наши соленые немножко потомятся и мясо дойдет чеснок лимон как раз будет в тему так что накрываем крышкой и ждем примерно полчаса опять же будем снимать пенку ну и смотреть за процессом приготовления Отлично! Как всегда для вас прошло какое-то мгновение, а для нас безумные часы ожидания. Вот и добавляем наш лук. Мы его обжарили заранее же. Добавляем наши копчености. Вот размешиваем. У нас суп получился чуть густой. Отличный супчик. Ну, как и солянка, она такая должна быть густая. Потомиться у нас где-то минут 5-7. Все ингредиенты отдадут все, вку... все вкусовые качества в бульон свои. Но мы сейчас добавим интересные. Интересный ингредиент, который прибавит вообще в этом блюде много чего интересного. Вкусовые качества и бульона тоже. Добавляем помидорный рассол. И такое же количество огуречного рассола. Это нам придаст, во-первых, больше жидкости, как бы это само самое понятно, и добавит к нашим огурцам и вообще к нашему блюду, к нашей солянке, пикантность. Потому что огуречный рассол он огуречный рассол, а помидорный рассол он помидорный рассол. Они сами по себе очень разные. Дрог мы больше не будем подкидывать. Соляночка у нас будет томиться. Вот. Сейчас мы пробуем, что у нас получилось с рассолом. Я, заметьте, я из специи только добавил чеснок, лимон и кориандр, когда мы обжаривали наши копчености. Соль, сахар и другие специи я ничего не добавлял это возможно все есть в рассоле пробуем mm. отлично отлично, рассол дал вот эту вот эту изюминку свою ну, естественно здесь мало соли в принципе достаточно сахара вот и добавляем специи добавим соль вкусная соль Адыгейская. Ну где-то столовую ложку пока для начала. Добавим кавказского нашего соуса. Нарисуем скрипичный ключ. Это реальная пушка-бомба. Просто шедевр. Также добавим лаврового листа. 2-3 суда. И два вагоня ответим. Добавим нашей свежей, но сушеной зелени. 10 и 11 душистых перцев. Перец горошком. Все. Мешаем. И пробуем на соль идеально божественный вкус все сочетается быстро удаляем наши угли мы убавили наш огонь на единичку и ждем буквально пару минут сейчас он потомится вот ребята мы и сварили нашу мясную солянку смотрим как она у нас выглядит она великолепна очень красивая минимум жира сверху но как бы это все снимается вот мы себе налили уже тарелочку Пробуем Как она у нас на вкус Берем все вместе У нее прям слюнки Слюноотделение Вообще нормально Работает Пробуем Ребята, это бомба Это просто пушка-бомба Это шикарный суп, если вы это не приготовите, я просто я обижусь на вас, М -м -м. он такой кислый, М -м -м. это просто сказка, невозможно остановиться, но это сделать надо. Так что, мы сегодня для вас приготовили прекрасное блюдо, прекрасный суп. Обязательно, обязательно ешьте первое блюдо. Жидкое, это главное, что есть у нас обед. Обед, жидкое, из жидкого блюда, это главная составляющая нашей жизни. Всем вам здоровья, добра и мира. С вами был Димас. Наш прекрасный оператор Антон. Все, увидимся. Всем хорошего настроения.